Дорода – очень вкусная рыбка, которая есть в меню лучших ресторанов мира. Важно уметь правильно ее приготовить и в подходящем маринаде. Очень вкусным будет вариант, как приготовить дорода на гриле. Кроме потрясающего вкуса и аромата, получаем румяную и хрустящую корочку. А внутри рыбка получается очень нежной и деликатной. Для маринада используем оливковое масло с соком лайма и добавляем к нему травы и соль крупного помола. На углях рыбка готовится очень быстро, а для маринада потребуется от 30 минут до 2-3 часов. Подают рыбку с овощами гриль, с зеленью, с картофельным пюре или пюре из сельдерея. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Первым делом тщательно чистим и моем рыбку. Вытираем насухо. В миске смешиваем сок лаймов, оливковое масло и специи. На рыбе делаем неглубокие надрезы по всей длине и перекладываем ее в контейнер с крышкой. Поливаем маринадом и добавляем лавровый лист. Два снаружи и по одному кладем внутрь. Отправляем рыбу в холодильник минимум на 30 минут. 2. Достаем промаринованную рыбу и перекладываем ее на решетку гриль. Обжариваем с двух сторон не более 10-15 минут до получения золотистой корочки. 3. Перекладываем рыбку с гриля на тарелку и подаем со свежей зеленью, легким овощным салатом. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Такие продукты будут нужны. Дорода, 2 штуки. Лайм, 2 штуки. Оливковое масло, 2 чайных ложки. Чеснок, 2 зубчика. Майран, 1 чайная ложка. Соль, 2 чайных ложки. Лавровый лист. 4 штуки, соль крупного помола, по вкусу, количество порций, 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пусть вам сегодня повезет.